Ты что? Ты что, ты что Вот это... Вот, вот. повторять это, это и Серёжа, Поворот не проехал. Ну, ну, А что за а, а? А что вы, сказал? А что? Ну, правильно, он повторяет Субтитры да, сделал